Приветствую вас, друзья! Мы с вами на YouTube-канале Все для клёва» и очередной раз мы находимся в нашей такой кухонно импровизированной студии, о которой будем говорить о макушатнике. Казалось бы, что же можно уже придумать по поводу этого макушатника? Уже и придумали его, и с двумя крючками, и там с волосяной оснасткой, и с длиной мы игрались, и с разными вкусами игрались, и с насадкой на макушатнике игрались. Ну, как вы знаете, это одна из самых чувствительных снастей, да, которые очень эффективно ловят любую мирную рыбу. Ну вот какая идея пришла мне в голову, друзья. У нас есть такая кормушка паук. Да, многие из вас уже не ней знают. Те, кто смотрит видео на YouTube-канале Все для клева. Итак, чтобы сделать супер-мега крутой макушатник, нам необходимо конец наши лески продеть в ухо кормушки вывести через вот этот отверстие куда мы засыпаем прикормку и провести вот в это верхнее отверстие вот оно то есть получается вот такая вот конструкция теперь на конце лески мы вяжем хирургический узел при этом этот конец лески мы оборачиваем вокруг Петли этой десять раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять достаточно. Мочим и зажимаем. Вот у нас получился вот такой вот узелочек. Лишнее отрезаем вот. и надеваем на этот узелок клипсу. Конечно, можно клипсу привязать просто к леске. Тоже такой вариант возможен. Все. Вот у нас получается сверху стоит клипса. Теперь нам осталось сделать поводок. Диаметр шнура у нас 0,14. Его можно сделать с крючком как с волосяной оснастки, так и без. Работает и тот, и тот эффективно. Но мне больше нравится вариант вот такой вот с волосяной оснастки. На волосы цепляю такой же бойл. Запах кукурузы, гороха, меда очень эффективный. Получается, что он приподнимает крючок и получается нулевая получесть. Можно сюда конечно и горошем, и кукурузу цепить, но это уже дело, как говорится, вкуса. Итак, друзья, будем делать поводок с волосяной оснасткой. Берем крючок, здесь вяжем петельку одинарную, Лишнее отрезаем сразу, вот этот кончик сразу можно прижечь, это будет классно, отрезаем. вот так, чтобы не распушивался. Отрезаем примерно 15-20 сантиметров шнура. теперь столько достаточно и начинаем закручивать. Крутим примерно 10-12 оборотов вокруг цевья крючка и назад примерно столько же. Все. Теперь просунули шнур, вышка крючка и вот у нас получился такой поводок. Здесь делаем петелечку, узлом восьмерка. Вот, лишнее отрезаем и прижигаем. Ссылаем на удавку наш поводок. И у нас получилась вот такая оснастка. Снасть, в принципе, готова. Единственное, что нам осталось, это одеть на волос желейный бой. Вот так. Берем стопорочек. И этот стопорочек вставляем в железный бой. Вот так. Вот у нас вот так вот получилось. Теперь нам осталось забить кормушку прикормкой или э, смесью гороха с прикормкой, или с кукурузой с прикормкой, или гранулами, мы тоже пользовались и пробовали ее эффективность. И я думаю, что карпу это очень понравится. Для того, чтобы избежать зацепов за кормушку крючком, значит, я предлагаю сверху, когда вы уже забьете прикормкой кормушку, сверху здесь помазать манкой и приклеить на манночку этот крючочек. В таком случае он спокойно освободится на течении и будет где-то тут вот с нулевой или плюсовой плавучестью. Друзья, почему я считаю такой вариант более эффективным, чем акушатник Хотя казалось бы, макушатник это давно проверенная снасть, проверенная годами уже да, и очень эффективно ловит рыбел в рыбу. Но пока а макуха начнет работать, пройдет какое-то время. Это минут 15, 20, 25, 30, в зависимости от сырья макухи. Здесь же получается вариант такой, что она начинает пылить сразу. То есть прикормка сразу начинает вымываться с кормушки и тем самым сразу же привлекает рыбу. Поэтому я считаю такой вариант более эффективным. Ну, это, конечно же, мы проверим днестре и покажем вам в одном из ближайших видео но ну, вы друзья рыболовы сами решайте для себя какой вариант вам больше нравится я призываю вас только всегда экспериментировать на реке и развиваться вместе с youtube каналом Сулия друзья хочу напомнить вам о том что 12 октября 2019 года мы проводим субботник на реке Днестер на 50-51 километре поэтому было бы классно если вы присоединитесь к нам чем нас будет больше тем больше мусора мы берем мы привлекаем большегрузную технику для вывоза мусора и обязательно накормим вас сухой поэтому будьте с нами а ловите с нами ловите лучше нас если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал все для клево. ну а я прощаюсь с вами до скорой на рыбалки всем удачи всего хорошего пока! Уважаемые взрослые, я хочу приезжать на природу, а не на мусорник.